Озвучено не для продажи, каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Приятного просмотра. Леон Кеннеди. Один из лучших секретных агентов правительства США. А также выживший в кошмаре Рагун Сити. Его миссия состоит в том, чтобы спасти дочь президента, однако он был не готов для ужасов, которые его ожидали. Я пожертвуюсь самым важным. Это нужно пожертвовать самым Ты важным. Самым важным. Ты должна пожертвовать самым важным. Я хочу, сыр. Мы Смотри, Леон, вижу доктора. Он может помочь нам. Помоги мне, Леон! О, Леон! Теперь я вижу, почему президент держит ее в политике. Да еще фигурка. Моя фигура не повод для охоты за мной, как и мое положение. Прости! Лютик! Мы на точке извлечения, где находится измельчитель меда. Хороший песик! Решен дверной вопрос. Mm -hmm. Леон, зацени хреновину! Насекомых! Эй, что-то задумал! Уйди, противный! Эшли! Ты где? I did it! Эшли, не ко мне, Эшли. Помогите, Эшли! Помогите, это просто, потому что всё сумасшедшая женщина! Краузер, где Эшли? Позволь мне сначала кое-что показать. Мою суперсилу! А теперь начнем! Леон, просто уходи! Ада, стой! Леон, сейчас! Выглядит не безопасно, Леон! Сиди здесь, Эшли играем Я скоро вернусь. Мистер Кеннеди, ты веселишь меня. Садлер, что смешного? Думаю, я смогу высказать тебе свою признательность. Помогу избавиться от мира Клюше. Леон, помоги! Я под контролем. Лови! Островися, а бейба. Ильон, как думаешь, когда мы приедем домой, ты и я могли бы немного... Ни за что. Это было быстро. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, в этот раз я не сильно облажался со озвучкой. Я старался для вас. Хоть сейчас и карантин, и записывать дома очень тяжело. По большей части из-за того, что все дома. Вот и... Если ролик вышел, значит я все-таки удачно все озвучил. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставим лайки и до скорых встреч, ребята.